Отступая, а я на другую сторону вас... ага, я Все. Да. отступая 3 миллиметра от, от лунки неубно. Вы выполняете перпендикулярный гребню разрез, не полнослойный. Это очень важно. Он неполнослойный, вот такой. Дальше за ним, отступя еще 2 миллиметра, выполняете второй такой же неполнослойный разрез. Абсолютно две параллельные линии. Они видны вам? Или? Отсюда вы выполняете параллельно гребню отступя где-то 3 миллиметра от э, зубов. Разрез. Он достаточно... К себе чуть-чуть. И влево. Право. Продолжительный. С расчетом такого. Он такой будет длины, как... Дефект, умноженный на 2. То есть вы измерили свой дефект, который вы будете замещать, и умножьте это на 2, потому что его вам нужно перевернуть и заправить еще туда. И такой же неполнослойный разрез, неполнослойный. Вы выполняете параллельно второму как для забора трансплантата. Вот этого разреза вы не проводите. Все разрезы пока не полнослойные у вас. Начинаете в двух параллельных разрезах моделировать тоннельчик, вот такой мостик. Я просто еще стараюсь руку так поставить, чтобы было видно. Видно, да. да, то, что происходит? Мы сформировали с вами мостик, через который мы будем переворачивать наш трансплантат. Теперь постепенно мы начинаем деэпитализировать на месте вот этот вот наш заходя только с одного горизонтального разреза. Этот трансплантат субэпителиальный, то есть он уже заведомо будет доэпителизированный. Теперь от слоев, вот этот эпителий, вы выполняете более глубокий полнослойный разрез. Желательно делать разрезы-разрезы, чтобы у вас поменьше было вот этого выкраенного всего. И тоже делаю самое, выполняете с другой стороны. Теперь он полнослойный, до надкосницы вы делаете этот разрез. Там же, где мы делаем. Угу. Да, мы сначала доэпитализировали, а теперь мы до надкосницы выделаем. Можно не делать второй вот этот разрез снаружи, можно сделать его изнутри. Но технически это очень сложно, поэтому делайте лучше снаружи, вы хотя бы видите, что вы режете. Также мы помним, что мы, если работаем во фронтальном участке верхней челюсти, у нас в области клыка есть анатомическое образование, это петля необной артерии, которая, да, заходит туда, будьте очень осторожны, ее можно травмировать. Но это не страшно, это накладывается лигатура, но все равно это неприятное осложнение во время в ходе операции. Вы выполняете полнослойный разрез и начинаете выделять трансплантат. Как же я его вытащу изо рта? Я его сниму. Я же да. его не буду изо рта доставать. Я, я... Подождите, Куда? А где вы его прикреплены? Можете оставить, да? Я просто думаю, что мануально это очень сложно. Можете, можно сделать как мышеловку. Вы когда-нибудь делали такой доступ? Я такой доступ я делаю, чтобы добрать В области фронтальных зубов, верхней челюсти. Вы помните, как выглядит там небо? Да. Такой ответ вам тогда Как вот мы его еще можем деэпитализировать на пальце, потом? Я его просто оторву. Можно, пожалуйста. Я же сказала об этом. Что так можно делать, но это более мануально, сложнее. Потом его отсечь э, от принимающего ложа так, чтобы не повредив в зоне мостика его. Тут именно смысл в том, сложность в том, что это сохранение ножки. Здесь не смысл в том, какой, каким доступом я его забираю. Рано все равно будет на небе, как бы мы ни старались. Я выделяю трансплантат, я же уже сказала. Просто это нижняя челюсть здесь тоненькая очень. Сейчас. нам суть же нужна не толщина на сегодняшний день, поэтому я его просто отделяю скальпель, использую во время имплантации. Ну, бывают просто ситуации, когда никак по-другому не сделать. Вы же э, не поставите с двух сторон открытый соединительно-тканный э, трансплантат, пусть дается поверхность имплантата, да, заголенная или поэтому, мембрана какая-то, а с другой стороны ничего, не перекрывая слизистым кастичным лоскутом. То есть, ну, поставить можно, это бессмысленная работа, все умрет отвалится, потому что питания нету ни с одной, ни с другой стороны. В этих случаях я так делаю. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающихся технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической, города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю. но ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот. И могу сказать, что она тоже верный, верный, такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даша? Я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Ну, да. Вот. Но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Ну, да. Да. Поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смоляков. Великолепно подача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна.